Начало добрых сил Ты знаешь то, что я не в состоянии Без помощи твоей Творить дела свои Спешно совершить Мне дело помоги Руководи в начале Содействуй мне в конце Тебя я буду славить С улыбкой на лице Аминь Боже, все силы создать Помощник, Мудрости источник начала добрых сил Ты знаешь то, что я не в состоянии Без помощи твоей сварить тело своей Води в потому что не повиновались Богу. Но Бог продолжал любить Адама и Еву и обещал послать им Спасителя. Кто же обещанный Спаситель? Обещанный Спаситель — это Господь Иисус. Библия говорит, «И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов». Так записал евангелист Матфей в 1 главе и 21 стихе. «До прихода Иисуса Христа в мир Бог повелел своему народу приносить в жертву Агнеца за свои грехи. Каждый человек должен был принести в жертву Агнеца за свои грехи. Агнец умирал за грехи человека». Чему учил Бог людей? Он учил, что кто-то должен умереть за грех. Библия говорит, ибо возмездие за грех смерть. Это записано в послании к римлянам в шестой главе 23 стихе. Каждый человек должен был принести ягненка в жертву за свои грехи. Также Бог обещал, что его Сын придет, чтобы стать Спасителем и умереть на кресте за грехи всего мира. Иисус обещанный Спаситель. В течение многих столетий верующие приносили в жертву агнцев за свои грехи, как повелел им Бог. Они знали, что кто-то должен умереть за грех. Они были довольны, что Бог разрешил приносить агнцев в жертву за грехи. Но люди постоянно ожидали обещанного Богом Спасителя. Однажды ангел явился непорочной девушке по имени Мария и сказал, что она будет матерью обещанного Спасителя. Ангел сказал, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов. Их». Имя Иисус означает Спаситель. Спаситель — это тот, кто спасает вас от чего-то. Иисус — это Спаситель, который спасает нас от наших грехов. «Ибо родился вам Спаситель, который есть Христос Господь», записал Евангелист Лука во второй главе 11 стихе. «Господь Иисус родился в Вифлееме». Как у каждого младенца, у него была мать. Но у Иисуса не было человеческого отца, как у тебя и меня. Кто был его отец? Его отец был Богом. Иисус поистину Сын Божий. В детском возрасте Иисус был послушен своим родителям. Библия говорит... Иисус же преуспевал при мудрости и в возрасте и в любви у Бога и людей. Это записал Евангелист Лука во второй главе в 52 стихе. Когда Иисус стал взрослым, Он начал проповедовать и учить. Когда Иоанн Креститель увидел Иисуса, Он сказал, Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанн назвал Иисуса агнец Божий, потому что Иисус пришел умереть за грех мира. Только Иисус мог умереть за наши грехи, потому что Он был непорочен и свят и никогда не грешим. Иисус очень много трудился. Библия говорит, что Бог Духом Святым помазал Иисуса. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Это записано в книге Деяния, 10 главе, 38 стихе. Однажды Иисус был с учениками в лодке. Иисус уснул. Когда Он спал, началась сильная буря. Волны были настолько большие, Ученики думали, что лодка утонет. Они разбудили Иисуса, говоря, «Господи, спаси нас, мы погибаем!» Иисус сказал ветру и волну, «Умолкни, перестань!» Ветер и волны успокоились. Ученики удивились, «Кто же это, что и волны, и ветер повинуются Ему?» Иисус успокоил ветер и волны. Иисус имел власть над сатаной и злыми духами. Он изгонял их из людей, он исцелял больных, он давал зрение слепым, слух глухим и исцелял хромых. Иисус воскрешал мертвых. Для чего пришел Иисус? Господь Иисус не пришел в мир, чтобы только исцелять больных и творить чудеса. Он пришел, чтобы умереть на кресте и стать Спасителем. Мы подошли к самому печальному, но самому удивительному событию, которое произошло в мире, к моменту, когда Иисус страдал, и умер на кресте за наши грехи. Сатана возбудил злых людей, которые устроили заговор против Иисуса и приговорили Его к смерти. Они связали Иисуса и повели Его к римскому правителю Пилату. Негодные люди Говорили неправду об Иисусе и несправедливо обвиняли Его. Пилат приказал воинам взять Иисуса и бить Его. Его раздели и бичевали. Иисуса били по лицу и плевали в Него, чтобы насмеяться над Ним. После этого они сделали венец для Иисуса. Не золотой венец, но терновый. Они привели Иисуса на место, называемое Голгофа, и там распяли его. Его руки и ноги были прибиты гвоздями к кресту. По обе стороны от Иисуса были распяты два разбойника. Эти два человека были осуждены со смерть за злые дела. Но Иисус умирал за наши грехи, не сделав никакого зла. Когда Иисус висел на кресте, Он видел людей, которые били Его. Он видел тех, кто плевал Ему в лицо. Он видел распинавших его, но продолжал любить их, невзирая на их злые дела. Он молился, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Иисус хотел спасти своих врагов и молился о них. Один из разбойников, который был распят с Иисусом, уверовал в него. Он доверял Господу Иисусу как своему спасителю. После смерти этот человек вместе с Иисусом пошел на небо. Другой не поверил в Иисуса и не пошел с Ним на небо. Он навсегда потерял вечность. Мы подошли к очень важному вопросу. Почему Иисус умер на кресте? Он умер за наши грехи. Библия говорит, что Бог все наши грехи возложил на Своего Сына, Иисуса Христа. Неправду, эгоизм, непослушание, наш характер. Все наши грехи Бог возложил на Него. В этом причина Его смерти. Библия говорит, Господь возложил на Него грехи всех нас. Что самое важное мы узнали из этого урока? Иисус, Сын Божий, умер за наши грехи. Он умер за мои и твои грехи. Знаешь ли ты, почему Господь Иисус отдал свою жизнь на кресте за тебя? Он отдал свою жизнь, потому что любил тебя. Апостол Павел сказал Сын Божий возлюбил меня И предал себя за меня Это он написал в послании Галатам Во второй главе 20 стихе Ты также можешь сказать это Повтори для себя Сын Божий Возлюбил меня И отдал себя За меня. Господь Иисус Не только умер За наши грехи, Но и воскрес Из мертвых на третий день. Он Наш Живой Спаситель. Когда ты поверишь в Господа Иисуса, и доверишься Ему как своему Спасителю, Бог простит тебе грехи и сделает тебя Своим творением. Ты будешь спасен на навеки. Библия говорит, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и Спасешься ты, и весь дом твой. Это записано в книге Деяния, 16 главе, 31 стихе. Золотой стих. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься. Этот золотой стих из книги Деяния, из 16 главы и 31 стих. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Алло. Алло. алло, алло, расскажите, расскажите пожалуйста, про, про сокровища. Да, да, да, да, да, да. Вы знаете, Вы знаете используя специальный код, специальный код, секретный код, мы нашли сокровище, которое говорит, Иисус Божий, Божий Сын умер за мои, мои грехи. Дорогой друг, когда Иисус, Сын Божий, умер на кресте и был похоронен, Сатана и падшие ангелы думали, что они одержали победу. Они глубоко ошиблись. На третий день Иисус воскрес из мертвых, победив Сатану. Действительно ли Иисус воскрес из мертвых? Да. Да. Давайте внимательно исследуем, что произошло. Господь Иисус умер на кресте в три часа дня. В тот же день человек по имени Иосиф из Аримофеи снял тело Иисуса с креста, чтобы приготовить его к погребению. Человек по имени Никодим помогал Иосифу. Иосиф был богатым человеком. Он имел новый гроб, сделанный из камня, напоминавший пещеру. Иосиф и Никодим завернули тело Иисуса в льняное полотно, положили в этот новый гроб. Большой камень закрывал вход в пещеру. Иисус Христос воскрес из мертвых. Господь Иисус сказал, что Он воскреснет из мертвых на третий день. Его враги боялись, что друзья Иисуса смогут украсть Его тело и скажут, что Он воскрес из мертвых. Они просили римского правителя Пилата поставить стражу у гроба. Пилат приказал воинам охранять гроб. Поставил свою печать на гробе. Никому нельзя было открывать гробу, Так как на нем была печать Пилата. Рано утром на третий день Иисус воскрес из мертвых, Победив сатану. Произошло большое землетрясение, И ангел с неба отвалил камень от входа в гробу. Римские войны испугались и убежали. Христос одержал победу над сатаной. Вскоре после этого три женщины пришли к гробу Иисуса. Они хотели помазать тело ароматными средствами. Пришедшие они увидели, что камень отвалил. Ангел сказал им, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса Распятого. Его нет здесь». Он воскрес, как сказал, «Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Ангел сказал им, «Его нет здесь, Он воскрес». Три женщины были очень взволнованы. Они побежали назад рассказать ученикам. Они встретили Петра и Иоанна и рассказали им, что видели. Петр и Иоанн побежали к гробу. Иоанн обогнал Петра и первый прибежал к гробу, но не вошел в пещеру. Когда Петр прибежал, он первый вошел в пещеру, и Иоанн последовал за ним. Когда Петр и Иоанн посмотрели вокруг, они увидели необычайное явление. Погребальная ткань все еще лежала здесь и сохраняла форму человеческого тела. Но тело Иисуса Христа не было там. Иисус воскрес из мертвых. Вскоре одна женщина по имени Мария Магдалина пришла к гробу. Она думала, что кто-то украл тело Иисуса. Она плакала, потому что очень любила Иисуса. Вдруг Иисус предстал перед ней. Иисус явился Марии Магдалине. Она думала, что это садовник. Она сказала, «Господин, скажи мне, где ты положил его тело?» Иисус назвал ее по имени «Мария». Она повернулась и увидела, что это был Иисус. Она воскликнула, «Учитель!» В ту ночь десять учеников собрались в верхней комнате. Фома не был с ними. Ученики встретились, чтобы поговорить о том, что они видели и слышали. Вдруг Иисус явился им и сказал, «Мир вам!» Они испугались, они думали, что это был призрак. Но Иисус сказал, «Не бойтесь, я не призрак. Прикоснитесь к моим рукам и ногам И убедитесь, что это Я. Потом Иисус сел и ел мед и рыбу с ними. Позже, когда ученики увидели Фому, Они сказали, Фома, мы видели Иисуса, Он воскрес. Но Фома не поверил им. Фома сказал, если не увижу на руках его ран от гвоздей И не вложу в перста моего в раны от гвоздей И не увижу руки моей в ребрах его Не поверю Через восемь дней ученики были опять в доме. Фома тоже был с ними Неожиданно Иисус Снова пришел к ним и сказал, «Мир вам!» Иисус повернулся к Фоме и сказал, «Фома, вот руки мои, положи пальцы свои в рамы мои, положи руку твою в ребра мои и больше не сомневайся, верь!» Фома устыдился, что он не верил. Он поклонился Иисусу, говоря, «Господь мой и Бог мой!» Иисус явился в момент. Мы знаем, что Господь Иисус воскрес из мертвых. Но что подтверждает Его воскресение? Воскресение Иисуса подтверждает, что Он Сын Божий, и все, что Он сказал, истинно. Библия говорит, что Иисус открылся Сыном Божиим в силе через воскресение из мертвых. Так написано в послании к римлянам, в первой главе и четвертом стихе. Господь Иисус, наш живой Спаситель, Он сказал, я живой и был мертв и вот жив во веки веков. Так записано в Откровении, в первой главе, и восемнадцатом стихе. Иисусу принадлежит вся власть на небе и на земле. В течение сорока дней после воскресения из мертвых Иисус многим людям являлся на земле. Он являлся своим ученикам много раз. Более пятисот человек видели Его. Однажды Иисус сказал своим ученикам, что он скоро уйдет на небо, он сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это записал евангелист Матфей в 28, 28 главе и 18 стихе. «Вся власть на небе и на земле принадлежит Господу Иисусу, он сказал Своим ученикам идти по всему миру и проповедовать всем Евангелие. После этого Иисус благословил Своих учеников. Когда они смотрели на Него, Он поднимался. Христос вознесся на небо, Он поднимался все выше и выше на небо, Ученики смотрели на Него, Пока облако не скрыло Его. Пока они стояли и смотрели вверх, Явились им два ангела и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус Вознесшийся от вас на небо придет таким же образом, как вы видели Его, восходящим на небо. В настоящее время Господь Иисус на небе, но Он придет на землю опять. Ангелы сказали, этот Иисус придет таким же образом, как вы видели Его, восходящим на Иисус придет опять, чтобы взять к себе верующих в Него. Иисус готовит в небе прекрасные обители для верующих. Он обещал, что придет взять нас к себе. Иисус сказал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 Золотой стих, который записал евангелист Матфей в 28 главе, 18 стихе, гласит «Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». А как же насчет найденного сокровища? Да. Поиски сокровища с использованием секретного кода, чтобы найти это сокровище, оказались успешными. И найденное сокровище гласит, «Иисус, наш живой Спаситель, имеет всю власть». Самое ужасное во Вселенной — это грех. Грех превратил Люцифера из прекрасного ангела в сатану, врага Божия. Грех разрушил прекрасное Божие творение. Грех принес в мир боровство, обман, ненависть, убийство, скорбь, болезнь. И смерть. Когда мы видим ужас того, что причиняет грех, мы понимаем, почему Бог ненавидит греха. Бог сказал, что на небе не будет греха, поэтому, если мы желаем быть на небе, мы должны быть освобождены от наших грехов. Давайте поищем ответы на четыре важных вопроса. Первый. Что такое грех? Библия много говорит о грехе, но что такое грех? Грех – это значит думать неправильно, говорить неправильно и делать неправильно. в Библии Бог дает нам десять заповедей. Они записаны в 20 главе книги Исходу. Эти заповеди говорят нам, что правильно и неправильно в глазах Божих. Когда мы исполняем эти заповеди, мы... Не грешим против Бога. А когда мы не исполняем эти заповеди, мы грешим против Бога. Давайте подумаем над некоторыми из этих заповедей. Бог говорит, да не будет у тебя других богов перед лицем моим. Это значит, что первое место в нашем сердце должно принадлежать Богу. Мы должны любить Бога более всего. Бог говорит, почитай отца твоего и матерь твою. Это значит, что мы должны любить своих родителей, уважать их и повиноваться им. Когда ты грубо разговариваешь со своими родителями или не слушаешься их, ты грешишь против Бога. Потому что Бог сказал, почитай отца твоего и матерь твою, чтобы дни твои продлились на земле. Бог говорит, не кради. Это значит, что нам нельзя брать того, что не принадлежит нам. Всякое воровство плохо, независимо от того, что украдено. Любое воровство плохо даже если никто не узнает о нем. Когда ты списываешь в школе, ты воруешь чужую информацию. Это плохо. Бог говорит не произноси ложного свидетельства. Это значит не говори неправду. Бог ненавидит ложь. Когда ты говоришь ложь, ты грешишь против Бога, потому что Он сказал, не произноси ложного свидетельства. Всякий грех — это грех против Бога. Вы спросите, исполнил ли кто-нибудь Божьей заповеди? Нет! Никто, кроме Господа Иисуса, не смог исполнить Божьи заповеди. Мы все говорим и делаем плохое. Мы все согрешили, Библия говорит, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Это записано в послании к Римлянам, 3, 3 главе, 23 стихе. 2. Почему мы грешим? Думали ли вы, почему мы говорим и делаем плохое? Причина в следующем. Мы желаем идти своим путем. Избрание своего пути вместо Божьего — это грех. Мы избрали свои пути. Библия говорит, Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. Это записал Пророк Исаия в 53 главе в 6 стихе. В глубине сердца каждого из нас есть что-то гордое, что не повинуется. В нашем сердце мы говорим: Я буду делать то, что хочу. Правильно ли это? Нет, неправильно. Мы не попадем на небо в таком состоянии. Иисус рассказал об отце, у которого было два сына. Он был хорошим отцом и любил своих сыновей. Однажды Он нуждался в их помощи. Одному Он сказал, пойди и поработай сегодня на поле. Сын сказал, Хорошо, я пойду. Но Он не пошел. Отец был огорчен и пошел к другому сыну и сказал, «Сын, пойди, поработай на моем поле сегодня!» Второй сын сказал, «Я не пойду!» Сердце отца был ранен, он был глубоко расстроен, отходя от этого сына. Но что-то произошло в сердце второго сына. Он увидел, как он обидел отца, он понял, что был неправ и что... Нагрубил отцу в разговоре. Он изменил свое решение. Он пошел на поле и сделал то, что хотел отец. Теперь отец был доволен сыном. Ты знаешь, почему Иисус рассказал эту историю? Он хотел, чтобы мы видели, как мы огорчаем Бога своим плохим поведением. Мы напоминаем сына, который сказал, я не пойду. Мы хотим идти своим путем. Мы не желаем повиноваться Богу. Измечали ли вы, как вы огорчали Бога своими плохими поступками? Хотите ли вы изменить свое поведение? Вы можете сделать это в своем сердце. Вы можете сказать, «Я знаю, что я огорчил Бога своими плохими поступками. Я не хочу быть таким, я хочу любить Бога и повиноваться Ему». Вопрос третий. Что делает грех? Теперь, когда мы знаем, что такое грех и почему мы грешим, давайте подумаем над следующим вопросом. Что делает грех? Грех разделяет нас с Богом. Грех разделил первого человека Адама с Богом. Грех стоит между нами и Богом. Грех разделил Адама с Богом. Библия говорит, но беззаконие вашей произвели разделение между вами и Богом вашим. Бог любит нас, но Он ненавидит наши грехи, потому что они разделяют нас с Ним. Те, кто умирает с непрощенными грехами, будут повеки разделены с Богом и будут находиться в ужасном месте, которое Библия называет Адой. Вопрос четвертый. Кто может спасти нас от наших грехов? увидели что такое грех мы узнали почему мы грешили мы поняли что наши грехи разделяют нас с Богом теперь мы хотим найти ответ на вопрос кто может спасти нас от наших грехов есть только одна личность, которая может спасти нас от наших грехов. Это личность Господь Иисус Христос. Его имя Иисус означает Спаситель. Библия говорит, ты наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их как записал евангелист Матфей в первой главе 21 стихе. Как Господь Иисус Христос спасает нас от наших грехов. Иисус умер на кресте, чтобы нам были прощены наши грехи. Мы знаем, что мы согрешили, и наш грех должен быть наказан, но Господь Иисус взял наши грехи на себя и умер вместо нас. Он пролил свою драгоценную кровь за наши грехи. Наши грехи оплачены. Иисус заплатил за все наши грехи смертью на кресте. Вы понимаете, Иисус заплатил все наши грехи, заплатил за все наши грехи смерти на кресте. Когда мы доверяем Господу Иисусу, как нашему Спасителю, Бог прощает нам все наши грехи, так как Иисус умер за них. Библия говорит, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Это записано в книге Деяний, 10 главе, 43 стихе. Более того, Господь Иисус делает еще кое-что для нас. Он входит в нашу жизнь и освобождает нас от греха. Апостол Павел сказал, «Живет во мне Христос». Мы тоже можем так сказать, если мы приняли Его как личного Спасителя. Господь Иисус может спасти нас от всех наших грехов. Он умер на кресте, чтобы тебе были прощены все плохие поступки, которые ты сделал. Он будет жить в твоем сердце, чтобы помочь тебе не делать плохого. Библия говорит, что Он может соблюсти вас от падения. Хочешь ли ты, чтобы все твои грехи были прощены Богом? Хочешь ли ты, чтобы Господь Иисус пришел и жил в твоем сердце и освободил тебя от греха? Если вы еще не приняли Господа Иисуса своим Спасителем, вы можете сделать это сейчас. Так как это должно быть решено между тобой и Господом Иисусом, найди место, где ты можешь побыть с Ним наедине несколько минут. Скажи Господу Иисусу своими словами, что ты каешься в своих грехах и хочешь оставить их. Поблагодари Его за то, что Он возлюбил тебя так сильно, что умер на кресте за твои. Скажи ему, что ты веришь Ему, как личному Спасителю, и попроси Его войти в твое сердце и хранить тебя от плохих слов и плохих поступков. Золотой стих, который записал Евангелист Матфей в первой главе и 21 стихе, говорит нам, родит же Сына и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов, ибо Он спасает людей от грехов и. А как же насчет найденного сокровища? Да. да, используя специальный секретный код, чтобы найти сокровище, мы все-таки нашли его. И найденное сокровище говорит: если я имею Иисуса в сердце, я имею личную жизнь. дорогой друг, сейчас мы расскажем, как ты можешь спастись и стать чадом Божьим. Мы расскажем о пяти ступенях, которые ведут на небо. Прежде давай ответим на несколько важных вопросов. Что значит быть спасенным? Это значит, что Бог прощает тебе все твои грехи. И делает тебя своим чадом Можно ли спастись добрыми делами? Нет, нельзя Как бы мы ни старались Мы никогда не сможем стать достойными, чтобы спастись Мы все говорим плохие слова И совершаем плохие поступки Как мы можем спастись? Мы Можем спастись Спастись, принимая Господа Иисуса как личного Спасителя. Возможно ли спастись всем? Да, возможно. Даже маленькие дети могут принять Иисуса как своего личного Спасителя и быть спасенными. Господь Иисус хочет, чтобы все дети приходили к Нему. Он сказал... «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им!» Это записал евангелист Марк в 10 главе, в 14 стихе. Тебе не нужно ждать, когда ты станешь взрослым, чтобы спастись. Если ты уже понимаешь, когда ты делаешь плохо, то ты уже созрел, чтобы принять спасение. Ступени спасения. Теперь мы узнаем, что нужно для спасения. Давайте обсудим пять ступеней и соответствующий библейский стих. Ступень первая. Я согрешил. Ступень вторая. Бог любит меня. Ступень третий Христос умер за меня Ступень четвертая Я принимаю его Ступень пятая Я имею жизнь вечную Ступень первая Я согрешил Потому что все согрешили И лишены славы Божьей Так написано в послании к римлянам Третьей главе, двадцать стихе. В этом стихе Бог говорит, что мы не согрешили. Мы знаем, что это правда, потому что так говорит Бог. Мы все говорим и делаем плохое. Если ты хочешь быть спасенным, ты должен знать, что ты грешный, И искренне раскаяться в своих грехах. Ты знаешь, что ты согрешил, не так ли? Сожалеешь ли ты о своих грехах И хочешь ли ты освободиться от них Если да, то отметь ступень первая Я загрешил Ступень вторая Бог любит меня Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал Сына Своего Единородного Дабы всякий Верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это записал Евангелист Иоанн в 3 главе, 16 стихе. Этот стих говорит нам, что Бог любит мир. Что значит слово мир? Это означает всех людей в мире. Это слово также и тебя, потому что ты в мире. Бог очень велик. Но он все же знает и любит каждого из нас. Он знает и любит меня и тебя. Не правда ли ты знаешь, что Бог любит тебя? Скажи ты сейчас, Бог любит меня. Повтори, Бог любит меня. Отмени. Это ступень вторая. Бог любит меня. Ступень третья. Христос умер за меня. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Этот стих говорит нам, что Христос умер за нас. Господь Иисус умер за грешника. Он умер за меня и тебя. Ты знаешь, что это истина, не правда ли? Повтори, «Христос умер за меня» «Христос умер за меня» Отметьте, это ступень третья» «Христос умер за меня» «Ступень четвертая» «Я принимаю Его» «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его» «Власть быть чадами Божиими. Это записал евангелист Иоанн в 1 главе 12 стихе. И этот стих говорит нам, как ты можешь стать чадом Божьим. «Принятием Иисуса своим Спасителем». Бог послал Господа Иисуса, чтобы Он стал твоим Спасителем, но ты должен лично принять Его». Когда ты сделаешь это, ты станешь чадом Божиим. Как я могу принять Господа Иисуса своим Спасителем? Ты можешь принять Господа Иисуса своим Спасителем, поверив, что Он умер за твои грехи и пригласив Его в свое сердце. Твое сердце напоминает дом с дверью. Господь Иисус сказал... Все стою, вверху двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, пойду к нему. Так записано в Откровении в 3 главе 20 стихе. так ты все понимаешь? Не правда? Не хочешь ли ты открыть свое сердце Господу Иисусу и принять Его своим Спасителем? Ты можешь сделать это прямо сейчас. Ты можешь поговорить с Господом Иисусом. Не бойся. Не бойся. Помни, что Он любит тебя и хочет спасти тебя. Вот молитва для тебя. Скажи ее Господу. Господь Иисус, я знаю, что я согрешил и искренне Раскаиваюсь в своих грехах Я верю, что Ты Сын Божий И что Ты умер на кресте за мои грехи Прошу, войди в мое сердце В этот момент я принимаю Тебя своим Спасителем Что обещает сделать Господь Иисус Когда мы просим Его войти в наше сердце? Он говорит... Я войду. Выполняет ли он свое слово? Да, конечно. Если ты попросил его войти в твое сердце, и ты действительно желал этого, он вошел. Теперь он твой спаситель. Он принадлежит тебе, и ты принадлежишь ему навеки. Если ты принял его как своего личного спасителя, отметь, это ступень 4. Я принимаю его. Ступень пятая. Я имею жизнь вечную. Я имею жизнь вечную. Имеющий Сына Божия, имеет жизнь, вечную жизнь. Так записал в первом послании Евангелист Иоанн в 5 главе, 12 стихе. Этот стих говорит, что если ты имеешь Сына Божия, Господа Иисуса, в своем сердце. Ты имеешь жизнь вечную. Это слово Божие, поэтому мы знаем, что это истина. Принял ли ты Иисуса как своего Спасителя? Тогда это означает, что ты имеешь вечную жизнь уже сейчас. Как ты можешь знать, что ты имеешь вечную жизнь? Ты можешь знать это, потому что так говорит Бог. Если ты знаешь и Слова Божие, что ты имеешь вечную жизнь, отметь ступень номер пять. Я имею вечную жизнь. Это сказал Бог. Я верю этому. Это совершилось. Быть чадом Божьим – это самое прекрасное во всем мире. Но не всегда нам будет легко, пока мы на земле. Господь сказал нам в Своем слове, Что мы будем иметь много неприятностей и страданий в этом мире. Но мы не должны бояться, если Иисус живет в нашем сердце. Он никогда не оставит нас. Он сказал, «Не оставлю тебя и не покину тебя». Это записано в послании к евреям в 13 главе 5 стихе. Если ты не уверен, что ты спасен, попроси Господа Иисуса дать тебе ясность, тот стих, который записал евангелист Иоанн в первой главе, в первом своем послании, в пятой главе и двенадцатом стихе говорит «Имеющий Сына Божий имеет жизнь, вечную жизнь». Понятен праздник Рождество, Но для нас открыто это торжество. В эту ночь явились ангелы с небес, Людям возвестили чудо из чудес. Там в пещере темной, где овечки спят. Родился, он чудесен свят, Ему имя чудный, вечный и благой, Он принес спасение в мир объятый тьмой. Пастухи, конечно, бросили стада, И спешат к пещере увидать Христа. На соломе Божий сын лежит Звездочка на крыше яркая горит Мудрицы с востока в ту страну идут Золото и лада дар ему несут Чудный тот младенец для людей рожден Субтитры DimaTorzok а